Приехали мы с Вороном на Солонец. Это вот водичка была здесь. Довольно много следа журавлята, где были маленькие, все высохло. Вот видно, тут зверь все-таки ходил, проведал, вот лосинные следы есть в воду. Надо, наверное, здесь копать, углублять пока сейчас дождями не налила не очень сыро думаю надо углубить попробовать лишним не будет как-то вот так вот вот. солонец выглядит вот так вот, -вот. не знаю добавилось здесь чего-то не добавилось тут вот, вот кажется вроде так утоптано в прошлый раз, мне кажется, были признаки нахождения зверя. А фотоловушка, кроме тетерева, никого не показала. Вот маленько все-таки тут соль осталась в труднодоступных местах. Вот так вот вот. высоченная. Далеко она... По морде так молоденький. По размерам, как я бы сказал, прошлогодний. Что, коза с тремя сигалетками? Вот так вот-вот, Урожайный -вот. год. Гвоздь сломал и обгрыз. Свежий вроде залом. Вон там еще сломано. И в ту сторону метров может быть 500. Два или три дня назад я на вороне лося вспугнул. Скакал я быстро и он по молоднику нам перебежал дорогу. Я орал, орал, он у остановился. Ну, может, я не так орал. Орал-то я ему, стой. А то у меня ворон. Ну, в общем, где-то тут лосик ходит. Так что сейчас я тут пройдусь, погляжу. Может быть он вернулся. Сейчас меня встретит и спросит, что ты орал, мужик. Ладно, иду, в общем. Но мне кажется, я иду в правильном направлении. Вот что сделано с березкой. Он все накручено как бы он меня так не накрутил я-то думаю он там но я пойду туда ну его нахер шел в общем сейчас грибы собирал вот такой вот гриб нашел дерева где-то атакуют ни что-то голова была то ли так дырка пробилась то ли от выстрела дырка пробилась думал рок лосинный так вот торчал из травы эх, эх, эх, а так вот бросим еще кто-нибудь найдет еще ножку переднюю от косули нашел Лес полон находок, гуляя сегодня пешком. Недавно дожди были. Решил походить, последить по дороге. Интересно же. Видел двух штук всего пока. Долго спал, наверное. Никто уже не пасется. Как-то вот так вот вот ходим, ищем, смотрим, дышим осенним свежим воздухом. И сегодня снежок обещал интернет, не знаю, будет не будет, может быть к вечеру и будет. Ну, ладно, идем мы дальше, еще осябы поснимать. близко метров 50 от меня подшумел через два дня охота на косулю открывается 28 сентября сегодня стоит как будто не при делах метров сто пятьдесят до него Хвалю шепотом он, ушами-то он как реагирует. Ветер боковой. Неплохо Не нашел. ба ба ба Ищи, ищи, ищи. улавливает какие-то запахи да да сколько у нас тебе возраста три с половиной месяца все играться надо